то, что ты подумал, но ты этого еще не слышал. Мир поделен на активы-пассивы. и Актив имеет, имеет пассива. Пусть многие скажут, что так некрасиво активам иметь, отдуваться пассивам. Актив точно знает, что ему надо. Он наниматель, дающий зарплату. Он жизнью докажет право на выбор, жизнью риск. Делайте вывод. Пассива же пугает нестабильность. Не для того он получал диплом. Тяжка ему расплата за активность, да и ответственность серьезная при том. Зарплата, отпуск — вот предел желаний. Ни ярких встреч, ни праведной борьбы, ни поиска себя, ни сбывшихся мечтаний. Их участь ждать подачки от судьбы. Теперь пусть пассив пожалеет пассива. Их жизнь так жестока и несправедлива. Вот так устроен наш мир некрасиво. Имеет актив, а имеет пассива.